Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ведь как никак это колония Нанба. И еще никому не удавалось покинуть ее неприступные стены. Тревога. Заключенные сбежали. Да ну нах! Лазеры расположены вот так. С первого взгляда запомнил. Это все интуиция. Че, уверен, что они так стоят. Интуиция меня когда-то подводила? Нет. Yeah. Вот именно. Здесь вот так, потом так и так. Здесь вот так, потом так и так. Блин, капец, как трудно. Сейчас валюсь. Как ты... Я их отключил. Отключено. Паршивец. Сказал бы сразу, что нашел, как их вырубить. Ну, вам же вроде было весело. Слышь, я не хочу, чтобы меня тут зажало в бутерброд. Кстати, я жрать хочу. Сейчас колбасы моей отведаешь. Ч херня? Электрическая сетка. Как я, в общем-то, и ожидал. Держи, оборонил. Где мое спасибо? Я был занят спасением твоей жопы. Господа! Это же Ямато! Добрый вечер! Вы на вечерней зарядке? Молодцы! Разминаюсь с вами! шум Молодцом, Ямато! Они там ничего не знают! Давай, повяжи их там! Чёрт, а где это я? Я даже забыл, куда тут направо, куда налево! Плохо дело! У Ямато топографический кретинизм! Ух, ёб! Нико! Нико! Нико! Ника! Теперь ты гостишь ну, недолг с того раза, когда ты сидел в Макао! Нико! Опа меня Слушай, Зашибись! Чем они стреляли? Транквилизатором. На него эта хрень по-другому действует! Телсики! Нет, Ника! <связывая> Мило, блин. Но почему? Фади, все из-за транквилизатора! Твоя устойчивость к разного рода веществам это не объясняет. Открыл. Фига! Внимание! Когда отчет достигнет нуля, эта дверь и все близлежащие объекты взорвутся. Опять ты что-то не то нажал! Ой, тут несколько слоев защиты. Ну и как же нам быть? Может так? Скорость увеличена. Он быстрее? Ты лишь хуже сделал Готовься, мразь Зуэфа Посмотри туда Зуэфа Посмотри туда Ло, лучше меня не трогать А то у тебя волосы распушатся Хаджимешечка, не надо Хаджиме, постой Нет Похоже, остался лишь я. Иди сюда. Почему вы строите из себя крутых, если кроме как сбежать нихера не можете, а? И что это за «иди сюда»? А? Это ты иди сюда. это хорош, хорош. прости меня, Это уже ваш второй побег за сегодня, козлы. Вы по сколько раз за день сбегать будете? Я уже задолбался вас ловить. Ладно, поняли. Но сегодня мы дошли до последней двери. Это рекорд, да? Да! Мне скучно, мне скучно, хаджиме. Ты что, меня только за этим сюда позвал? Слышь, а ко мне там тёлочки не приходили? Не приходили? Ты каждый день, что ли, будешь это спрашивать? Опять уже скоро. Ты ж только что похавал. Хаджимашечка, прошу, ты можешь заказать и купить мне один коллекционный DVD? Заберу, как отсюда выйду. Пшёл нах. Ника, давай я его по интернету закажу. Серийный маньяк с литровой бутылкой. Очередного бандюка поймали. Страшно. В опасном мире живем. С каждым днем все хуже и хуже. Мир, скоро конец придет. Блин, он ебал. Мы отпиздил его нахуй еще. Дец, блин. Боже мой! Пидец, блин, захуй. Он едиснутый совсем. Надеюсь, его сюда не отправят. Да ни за что. Хаджиме, не посылайте сюда убийцу, которого вчера поймали. Умоляю! Я не хочу только не к нам в камеру! Это вам не детский сад, а тюрьма! А ну, позакрывали, бабло все нахуй! Или получите п***дюли! Пожалуйста, не переключайтесь. Джуга, характер у тебя так себе. Да и работенку себе ты, наверное, фиг найдешь. Совсем оборзела? а? У меня вообще-то просто дофига хороших качеств. Да? И каких? У меня нет волосни на теле. И сосочки розовые. А это хорошо. А чё нет? Ты думаешь, на такое хоть одна стоящая девка западёт? Тебе следует мыслить реалистично. Какие же вещи нравятся тёлкам? Точно. Я тоже люблю мужиков, а стойка такие не всем девчонкам нравятся. Ты ведь не знаешь, когда тебя выпустят, да? Может сбежишь? М да. Если подумать, то я много где сидел и много откуда сбегал. Но здесь кормят лучше всего. Плюс ванна огромная, а еще кондишн есть. У нас трехразовое питание, и здоровый образ жизни, куча свободного времени и спортивные турниры. Я могу читать всю мангу, какую хочу. Я, может, и профи по части побегов, но у меня даже дома своего-то нет. А? Тогда сбегать отсюда бессмысленно. Все равно после терячки работу мы не найдем. Я вообще не знаю, как деньги зарабатывать. Что? Они опять там что-то замышляют? Опа, у меня есть классная идея. Может, я это место назову своим домом? Черт, и кем мы тогда будем, соседями, со жителями? Может лучше уж просто брачунями? а я? Ты будешь питомцем. Не забудь не хлопот. Я видел кое-что необычное. Необычное? Что? Бабу. Бабу. Бабу! Как она выглядит? Молодая, постарше? С -с -с -с Симпатичная! Вроде молодая! А одежда какая! А прическа! Я лишь мельком взглянул, но, по-моему, она красивая! Блин, я хочу ее увидеть! Интересно, кому она пришла? Так, двигаем в комнату для свиданок! Корпус 13. Комната для свиданий! Не пихайся! Блин! Опять вы? Да как вы только опять сбежали! мы? я не знал, что у тебя есть девушка. Не меняй тему, блин! Девушка? Да не, вы чего? Это ж Хаджиме. Она точно не его. Ах вы ж говнюки. Братик, а кто это? Братик? братик? Это твои друзья? Да черт с два! Ребята, вы уж позаботьтесь о нем. Ладно! Ладно. Слышь, Хаджиме, ты чего нам про свою сестру-то не говорил? Да, точняк! Представь нас, братик! Платишка отпад. Такая красотка! Это мой брат. Чёрт! Это мой младший брат. Я Хитоши Сагороку. Yes. Yes. Джуга, yes. это тебе же мужики нравятся?